Дорогие земляки, мы у входа в 2019 год, с которого начнется отчет нового века Югры. Так повелось, что именно в это время мы задумываемся о том, что сделано, мечтаем о будущем. Мы проявили единство в выборе курса развития страны. Завершаем год с устойчивыми показателями в экономике. Распахнули двери новые школы, детские сады и спортивные объекты. Открыты новые производства. Девятисотлетие первого упоминания Югры в русских исторических летописях еще больше сплотило нас. Мы участвовали в устройстве мира, обрели новых друзей, договорились о сотрудничестве, обменялись гражданскими инициативами. Это надежный фундамент для будущих достижений». За каждым успехом региона, будь то новое месторождение, завод или первый звонок в новой школе, труд людей. Благодарю вас, дорогие земляки, за душевность, бескорыстие, героизм, присущие югорскому характеру, за неравнодушие к судьбе ханты-мансийского автономного округа Югры. Народы ханты и манси говорят, если будешь сидеть, сложа руки, рыба и зверь домой не зайдут. В 2019 год мы входим с новыми задачами по улучшению нашей жизни, нацеленными на внедрение проектов, создания научных образовательных центров, развитие массового спорта, туристического промышленного потенциалов, перезагрузки жилищных программ региона. Следующий год в Югре – год семьи. Крепкая семья – это уважение, доверие, надежность, любовь, 12-летняя участница творческого конкурса «Югре-900» Валерия Октябрь в своем рассказе о деревне Вата Нижневартовского района написала «Я очень сильно люблю свою семью, деревню, край, в котором живу. Югра – лучшая планета детства». Дорогие друзья, желаю каждой семье счастья на этой планете. Здоровья, благополучия, мира. Пусть первый год нового века Югры начнется с семейных новогодних радостей, подарков, планом. С Новым годом, любимая Югра! С Новым годом, дорогие земляки!